Давно заметили, что на вашей одежде встречаются ярлыки с какими-то графическими символами? Хотите узнать, что же они означают и зачем вообще нужны? Тогда скорее смотрите этот короткий информационный ролик. Мы вам расскажем, что означают эти знаки на одежде и для чего их размещают на ярлыках. Итак, ярлык, на котором указаны разные знаки – это краткое пособие, которое поможет вам правильно ухаживать за вещами. Если на вашей одежде есть такой знак, ее категорически нельзя стирать. Такую одежду необходимо всегда сдавать в химчистку. Такой географический символ на этикетке говорит о том, что вещь можно стирать только руками, в машинке нельзя. Этот же разрешает только щадящую машинную стирку. А вот это вот показатели температурного режима, которого необходимо придерживаться во время стирки. Для вещей с такой пометкой на ярлыке надо выбирать только деликатную стирку. Вещи с таким символом можно сушить. А этот знак говорит о том, что сушка одежды в машине запрещена. Выжимать же и сушить можно только тогда, когда есть этот символ. Такая же отметка строго запрещает выжимать и сушить. Эти обозначения говорят о том, что можно сушить при низкой, средней и высокой температуре. Если же на ярлыке вашего любимого наряда есть такой знак, никогда и ни при каких обстоятельствах не отжимайте его. Этот символ указывает на то, что вещь можно гладить, а этот что нельзя. Такая географическая пометка до 200 градусов, до 150, до 110 ⁇ это температурный режим, при котором оптимально гладить вещь. Этот символ предупреждает, что одежду нельзя отпаривать. Такая пометка запрещает химчистку. С такой разрешена только сухая химчистка. А с таким символом можно использовать химчистку с любым растворителем. Как видите, знаки на одежде созданы для того, чтобы вы знали, как их можно и как категорически запрещено стирать. Только с правильным уходом ваши вещи прослужат вам долго. Чтобы кто-то приласкал, подпишись на наш канал.